Так, не зря я стал снимать это все. Установка будет необычная. Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Меня зовут Виталий. Сегодня мы будем устанавливать магнитолы Android на Kia Karens. Многие говорят, что в принципе это одно и то же. Да, я согласен, что это одно и то же. Многие говорят, что непонятно. Давайте на каждую модель. Давайте на каждую модель посмотрим, что из этого получится. Итак, для того, чтобы сюда установить была приобретена вот такая вот рамочка я вот даже не знаю подойдет ли она, посмотрим так, ну и магнитола все в стандартном исполнении так, с переходником на ISO что нам не понадобится И в комплекте идет еще одна рамочка, которая тоже не подойдет. Ладно, сделаем что-нибудь. Итак, открываем. Да сейчас же. Ну, пошла так uh -huh. Вынимается голыми руками, но очень осторожно. Не хочет, придется помогать немножко пластиком, инструментиком. Так. Отсоединяем все разъемы. так, штатная магнитола удалена так теперь на этом разъеме нужно найти теперь питание так, вот здесь идет плюс и минус постоянные затем какой-то из этих вот трех будет плюс зажигание скорее всего коричневый так потом вот из этих проводов сейчас разберемся что у нас куда Так, ну вот здесь я точно вижу, что у нас идет раз, два, три динамика и, скорее всего, вот этот четвертый. Вот они. Сейчас мы её будем проверять и выяснять. Так, здесь сейчас надо будет посмотреть, что у нас идет на динамике, есть ли они здесь. Так. Ставим на 200 Ом и проверяем выходы на динамике. Так, а их нет. А раз их нет, это все усложняет. Так, не зря я стал снимать это все. Установка будет необычная. Да, и кстати и нечем. здесь в машине стоит усилитель да то есть динамиков вот 4 ома которые должны быть вот скажем вот на этот динамик сейчас если подсесть то он покажет 4 ома Оп. не достаю ладно сейчас на самом динамик вот на контакты вот а 2 и 3 ома то есть 2 и 2 2 и 3 ома это динамик который работает от усилителя ну, который более мощный чем был бы в машине при этом вот выход на динамик получается мы сюда сажаем и тут нету ничего то есть это получается вот это у нас вход в усилитель, который где-нибудь в багажнике находится. Или здесь внизу где-то, может быть, спрятан. Вот. Сейчас я покажу, почему я так считаю. И как, как это решается. Решается это необычным способом. Нужно будет докупать еще кое-что. Так, сюда плюсик подаем. Оп. Так, и у нас должно… нет, на зелененький получается. И у нас включился усилитель. И это очень плохо для нас. Почему это плохо, я расскажу. Потому что, чтобы его подключить, у нас здесь на выход идут всего два разъема RCA. Вот они. Идет AUX, AUX. Так... Вот AUX L out левый и правый. Так. Вот он. Левый и правый. Два канала. То есть, а здесь нам нужно подключить четыре. Передний и задний нету. Поэтому нужно вот эти же RCA, ну как бы или такой же сигнал, организовать с вот этого если мы сейчас подключим напрямую у нас появится ну то есть вот сейчас если динамики подключить во первых нагрузка на усилитель будет во вторых у нас нижний звук будет самый минимум громкости будет в максимум ну, начинается уже достаточно громко и могут появиться шумы двигателя в колонках то что нам совсем не нужно вот поэтому Нужно будет кое-что докупить, а съемку продолжить позже. Итак, друзья, вы видите, что не каждая проблема решается на раз, два, три. Эта проблема решается. Если это видео наберет более 100 лайков, я продолжу снимать данный контент, и вы сможете устанавливать магнитолы на машину с встроенным усилителем. Мне интересно знать, интересен ли вам данный контент если да то ставьте лайк поделитесь с друзьями и соответственно мне будет интереснее рассказывать о том что можно в данной ситуации сделать поэтому жду ваших комментов всем удачи